20 марта 2003 года обратись к взору доброго бога подумай обо всех его жертвах мы можем ему помочь вступив в армию иисуса христа Как ты мог не знать того, что наш мир держится на этом? И не нужно просто наблюдать, ведь есть кое-что, что мы можем сделать. Обратись к взору доброго Бога, подумай обо всех его жертвах. Мы можем ему помочь, вступив в армию Иисуса Христа. Обратись. Алло. Привет, ты как? Да, ты знаешь, он говорил... Ой, извини, обожглась? Нет. Послушайте, послушайте. Я не слышу вас! Если я вас не слышу, то и он не слышит. Прекрасно. Давайте крикнем «Аминь!» Аминь! Господи, вы чувствуете это? Я думаю, настало время для молитвы. Я думаю, настало время для вознесения наших сердец и душ к Богу в честь наших смелых сыновей и дочерей в форме. О, Всевышний Отец! Присмотри за нашими молодыми солдатами, и направь их в службе. Помоги им, защити их и держи их в своих могучих руках. И сделай их сильными и неуязвимыми. О Отец, Господь нашего флага и нашей страны, благослови их оружие и помоги сокрушить всех врагов. И даруй нам победу, наш Господь Бог. Аминь. Аминь. Я посланец, несущий вам слово Господне. Всевышний услышал молитву своего слуги, вашего пастыря, и готов ее исполнить. Если таково будет ваше желание после того, как я, его посланец, разъясню вам ее смысл. Точнее, полный ее смысл. Ибо, как и во многих других людских молитвах, вы, сами того не подозревая, просите о неизмеримо большем, чем вам кажется, когда вы молитесь. Одна ли это молитва? Нет. Их две. Одна уже произнесена, а вторая нет. Сейчас вы услышите вторую. До слуха Отца нашего Небесного дошла и невысказанная часть молитвы. Он поверил мне обречь ее в слова. Слушайте, Господи, Боже наш, наши юные патриоты! мира наших сердец идут в бой, иди рядом с ними. В мыслях мы вместе с ними покидаем покой и тепло дорогих нам очагов и идем громить врагов. Господи Боже наш, помоги нам разнести их солдат снарядами в кровавые клочья. Помоги нам усеять их цветущие поля бездыханными трупами их патриотов. Помоги нам заглушить грохот орудий. Криками их раненых, корчащихся от боли. Помоги нам истерзать безутешным горем сердца их невинных вдов. Помоги нам лишить их друзей и домов, чтобы бродили они вместе с малыми детьми по бесплодным равнинам своей опустошенной страны, в лохмотьях, мучимые жаждой и голодом, в конец отчаявшиеся, тщетно умоляющие тебя разверзнуть перед ними двери могилы. Чтобы они могли обрести покой. Ради нас, кто поклоняется Тебе, о Господи, развей в прах их надежды, сгуби их жизнь, продли их горестное скитание, утяжели их шаг, окропи их путь слезами. Обогрей белый снег кровью их израненных ног. С любовью и верой мы молим об этом Того, Кто есть источник любви, верный друг и прибежище для всех страждущих, ищущих его помощи. Со смиренным сердцем и покаянной душой. Аминь. Вы молились об этом. Если вы все еще желаете этого, скажите. Посланец Всевышнего ждет. Так, хорошо. Ладно. Нет, нет, все хорошо, хорошо, Диккенс, Все в порядке. Просто дайте ему уйти. Все хорошо, все хорошо. Мы должны проявлять терпимость и сострадание каждой заблудшей души. Все хорошо. Давайте поставим другую песню. Так, хорошо, давайте откроем наши псалтери на странице 328. Внутренний дух! Я не думаю, что военная молитва будет опубликована в мое время. Только мертвому позволено говорить правду. Марк Твен, 1905 год. work beside us through the years. Now it's time that we all listen to his cry and heed the call. Haven't you noticed where our world is heading to? And don't just count on me. Yeah, hey, I